и будете такими же здоровыми, какой стала я. Байерман Анзутова, город Улан-Де, Мама троих детей. У меня прошли головные боли, суставные боли. Также аллергия прошла. У моего сына 15 лет прошла 15-летняя аллергия. У дочери улучшается состояние кожи лица. Всем рекомендую. Наталья Горохова, город Миносинск. Благодаря продукту ЕЛФ-8 и Акселер 8 скорректировалась моя фигура. Восстановилась эндокринная система, мои гормоны пришли в норму, восстановилась либидо. Рекомендую. Шарп, город усть Казахстан. Мне 60 лет. Благодаря продуктам нашей компании физическое состояние как 60 лет. Отжимаюсь более 140 раз. Светлана Большакова, город Лунуде. Благодаря продукту компании Беебик у меня восстановилось здоровье. Нет отеков, нет лишнего веса, минус 13 килограмм, минус 10 сантиметров талии, нет аллергии, рекомендую. Удмуртия, город Ижевск, Насибулина Наталья Михайловна, 41 год. 10 лет я мучилась головными болями, было низкое давление. Благодаря нашему продукту давление нормализовалось, не болят суставы, постранила на 10 килограмм. Всем рекомендую. Бутит Жаргалова, город Иркутск, Россия. Благодаря продуктам правильного питания у меня сегодня корректируется фигура. Ушло минус 7 килограммов, ушли головные боли. Также нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. Рекомендую. Шарип Даулбаев, Алматы, Казахстан. Благодаря рекомендациям на Академию «Успех вместе» и правильному питанию у меня прошла межпозвоночная грыжа. Не поверите, 30 лет не сколиоз прошел, простатита нет, головные боли прошли, построенел на 17 килограмм. Круто! Наталья Калинина, Дельнадольск, Республика Татарстан. Моих детей 11 лет мучил атопический дерматит. Болячки на руках, на ногах, на спине, последнее время на глазах. И благодаря вот именно этому продукту теперь их кожа чистая. Мы счастливы. Мои дети не болеют ангинами, простудными заболеваниями. Я рекомендую каждой мамочке воспользуйтесь этим продуктом. Суворова Зульфира, город Ижевск, Россия. 8 лет мне ставили диагноз фиброзно-кистозная мастопатия. 10 лет я не могла поднять себе гемоглобин. После применения нашего продукта у меня ушла мастопатия, выровнялся гемоглобин, постройнела на 10 килограмм. Рекомендую. Хозя Ахметова Ольга, город Ижевск, Россия. Принимаю наши продукты 14 месяцев. На третьей неделе улучшение зрения. Прошли все симптомы ПМС. А это дикие боли в груди, ноющие боли в пояснице и внизу живота. Ушла пигментация. Сейчас я получаю массу комплиментов. И в свои 40 чувствую себя на 20. Я счастливая женщина. Сыщенка Нина, город Лениногорск, Татарстан, Россия. Мне 65 лет. Я долго мучилась хроническим гайморитом, не могла дышать. Благодаря нашей продукции мне стало легко свободно дышать. Ушел вес. Люция Хабибулаева, Ставрополь, Россия. После применения великолепной продукции Elevate и Accelerate я получила новое качество жизни. У меня ушел церебральный синдром. Раньше моя жизнь делилась на до и после капельниц. Теперь же за последние полтора года я даже в аптеку не ходила за наотропными препаратами. Я полна сил, энергии, радуюсь жизни и путешествию. Изменились вкусовые привычки. Я стала вегетарианкой. Минус 8 килограмм. Друзья, счастье есть. Наталья Гаврикова, город Калуга, 65 лет. Принимая продукт нашего питания, у меня ушло давление. Не болят суставы, улучшилось зрение. Я полна энергии, минус 23 килограмма, рекомендую. Клавдия Бастракова, 68 лет, Ангарск, Россия. Благодаря нашей продукции затянулся свеч на нюбе, который беспокоил меня более двух лет. Пикмольна-Дания, город Казань, Татарстан. Моей маме 83 года. У нее были две проблемы. Это страшный боль в спине и катаракта. После применения наших замечательных продуктов боль в спине ушла и отменили операцию по катаракту. Рекомендую всем. Россия, город Ступина. Александра Макоева, 69 лет, пенсионер. В 2018 году я получила травму, локтевого, перелом локтевого сустава. Травматолог мне вынес вердикт, что я никогда не буду сгибать руку. Ничего страшного, и так живут. Но применяя наш замечательный продукт, за 10 месяцев у меня рука стала разгибаться. Суперпродукт, всем рекомендую. Город Москва, Россия, Марина Якушева. Благодаря нашим замечательным продуктам я постройнела на 13 килограмм. У меня ушла наследственная гипертония. Моя голова не шумит, не болит. У меня много энергии, восстановился сон. Всем рекомендую. Ибраева Лязат, город усть 52 года. Благодаря продуктам клеточного питания избавилась от хронического панкреатита, который мучил меня много лет и построила в талии на 20 сантиметров. Всем рекомендую, друзья. Агафонова Лариса, город Шелихов, Россия. В 2018 году перенесла 6 гипертонических кризов. После приема наших продуктов я полностью восстановила свое здоровье. Всем рекомендую. Ханда Дашиева, город улан 64 года. Более 20 лет меня мучили хронические болезни, как панкретит, цистит, гастрит, и изжога. Благодаря вот этим чудесным капсулам я сегодня избавилась от этих болезней. Ушли даже папилломы. Поэтому я сегодня вот эти продукты рекомендую каждой семье и всем. Наталья Конусова, город Новосибирск, Россия. Благодаря капсулам Elevate постранела на 10 килограммов, прошла сильная аллергия на растение, которые страдала более 20 лет. Всем рекомендую. Елена Найманова, город Улан-Удэ, Россия. Благодаря нашей продукции прошли боли в пояснице, постройнела, помолодела, заряд энергии на весь день. Вероника Рябова, Улан-Удэ, Россия. Благодаря нашим продуктам прошли сильные боли в пояснице, которые мучили меня более 15 лет. Прошел шейный остеохондроз, прошла мастопатия. И бонусом минус 14 килограмм. Рекомендую. Валентина Пятнаева, город Улан-Удэ, Россия. Благодаря нашим продуктам прошли гайморит, суставные боли. Помолодели, постройнели на 7 килограмм. У мужа прошла грыжа. Принимаем всей семьей. Рекомендуем. Зайганова Вера. Благодаря нашим продуктам у меня наладилась работа ЖКТ. Появилась энергия. Всем рекомендую. Борисова Юлия. Город Илон-Удэ. Россия. Я кормящая мамочка маленького ребенка. За период беременности появилась проблема узлы щитовидной железы. Как следствие, низкий иммунитет, лишний вес, нехватка энергии. Благодаря нашему продукту построила минус 20 килограмм, похорошела, помолодела. Море энергии, всем рекомендую. Мы семейная пара Андрей и Ольга Руссу. Принимая наши продукты, я постронил на 17 килограмм. Имел проблему более 10 лет, по ночам не мела рука. Прошла, высыпаюсь. У меня была хроническая усталость, я мама троих детей. Сейчас энергии хватает на весь день. Улучшилась работоспособность, постройнела на 10 килограмм. У деток улучшился иммунитет, улучшилась успеваемость в школе. Занимают первые места в спорте. В аптеку не ходим. Рекомендуем. Тамара Петрова, Абакан, Россия, 60 лет. Благодаря нашим продуктам ушла аллергия. Наладились суставы. построила минус 8 килограмм Состояние минус 10-15 лет. Рекомендую. Терехина Татьяна, 59 лет, Казань, Татарстан. Работала на вредном производстве. Был воспалительный процесс щитовидной железы. Моя шея, благодаря продукту, похудела на 6 сантиметров. Мучилась фурункулезом. Полгода это была проблема. Сейчас проблема моя ушла. И я живу счастливо. Я решила проблему. Рекомендую решить ее и вам. Абдрафикова Флюр, Казань, Татарстан. Пенсионерка. 20 лет принимала таблетки от щитовидной железы. Но благодаря нашим продуктам узлы щитовидной железы рассосались, пищеварение наладилось. И я счастлива. Рекомендую всем. Мы семья Александр, Ольга и Алиса. Город Иркутск, Россия. Благодаря нашим продуктам я избавился от хронического гайморита и прыщей на лице. Я избавилась от метеочувствительности, Помолодила и снутри, и снаружи. Самое главное, мы стали веганами легко. И наша доченька Алисонька очень любит детский продукт Great Kids. Яровикова Людмила, город Абакан, Россия. После операции 20 лет меня беспокоил сколиоз. Благодаря нашим продуктам перестала болеть спина. После травмы болела колено, надрыв мениска. Все прошло и села на велосипед. Минус 14 килограмм постройнело. А также шикарный результат у моего сына. У него диагноз синдром Дауна. Он совсем не разговаривал, не хотел учиться. Благодаря нашим продуктам мой ребенок сейчас разговаривает, занимается, учится, поет, танцует. Рекомендую. Сосед Циденова, 56 лет, массажист, город Чита, Забайкальский край. Благодаря нашим продуктам ушли запоры, геморрои, женские болезни, восстановился цикл. Бонусом ушло минус 10 килограммов. Рекомендую всем. Меня зовут Олеся Грищенко, мне 41 год, я из города Чита, Забайкальский край. Благодаря нашим продуктам в моей жизни произошли изменения. Прошла головная боль, которая мучила меня более 10 лет. Я бросила курить, у меня прошли проблемы с ЖКТ и бонусом минус 16 килограмм. Светлана Пыткина, 40 лет, за Байкальский край, город Чита. Благодаря нашим уникальным продуктам у меня нормализовался вес, укрепился иммунитет, а самое главное, я 11 лет стояла на учете в гинекологии, в настоящее время опухоль не диагностируется, продукты супер, рекомендую всем. Ольга Костенко, Рубцовск, Россия. Благодаря нашим продуктам после четырех операций я действительно ожила. Восстановился сахар в крови, холестерин, постранила на 16 кг и ушли все мои внутренние черви, которые беспокоили меня 4 года. Рекомендую всем. Константин Гудратов, город Чита, Россия, 49 лет. Благодаря функциональному питанию Elevate и Accelerate я избавился 14 килограммов лишнего веса, а самое главное, привел нормы уровень сахара в крови. Эти продукты я рекомендую каждому, каждый дом, каждой семье. Мария Гудратова, город Чита, Россия. Благодаря новым технологиям, которые продвигает Академия Успех Вместе, я живу при жизни. Дети здоровы, их интеллектуальное развитие заметно улучшилось. Сама лично, минус 13 сантиметров в талии, нормальный пульс. И сегодня 42-летнюю себя я узнаю в зеркале 30 летний. Рекомендую в каждую семью. Диляра Азинбаева, город Пельмь. Благодаря нашему продукту клеточному питанию LF-8 и Acceler-8 мой менструальный цикл восстановился ровно за один месяц. Я переживала по этому поводу два года. Многие женщины, которым уже за 40, поймут эту проблему. Теперь я молода, стройна, энергична и бодра. Моя кожа подтягивается и становится бархатистой. Жуткие головные боли прошли. Рекомендую всем, кому за 40. Дадим пору 20-летним девочкам. Русана Мельникова, Россия, город Чита. Elevate изменил мою жизнь. Я 20 лет мучилась хроническим гастритом, сейчас я здорова и я очень счастлива, что есть такой продукт. Поэтому всем рекомендую. Паста Ковалёна, Забайкальский край. Благодаря нашей продукции я постранела, помолодела, начала улыбаться, радоваться жизни. Рекомендую в каждую семью. Зоя Седина, город Чита, Россия, 67 лет. У меня были большие проблемы по здоровью, у меня сильно болела голова. Благодаря нашим продуктам я избавилась от головных болей. Мои сосуды очистились на 20% от холестеринных бляшек. Всем рекомендую наш замечательный продукт. Хабиб Алиулов, город ак -Тебе, Казахстан. Пенсионер. Последние 4 года страдал заболеванием нервной системы. Мне было проблемно посетить общественные места. Не мог слушать, который нравилась мне музыка. Приходилось постоянно уши затыкать. Лечение у врачей не помогало. За последние полтора года, используя продукт нашей компании, укрепилась нервная система, я этому очень рад, рекомендую всем. Галина, город Иркутск, Россия, 53 года, продукт начала принимать от бессонницы, которая меня настолько вымотала, что мне интерес к жизни пропал. И представляете, к моему, моему удивлению, у меня прошла 26-летняя аллергия, прошли отеки на лице, избавилась от метеозависимости, гормональный фон пришел в норму, холестерин пришел в норму, у меня появилось желание жить. Я счастлива, я всем рекомендую этот продукт. Леонора Бахаруева, город Чита, Забайкальский край. Мне 56 лет, принимаю продукт с прошлого года. Ушли лишние 10 килограмм. Постройнела, похорошела, помолодела. Рекомендую всем. И самое главное, что меня удивляет здесь, что у меня начали чернеть волосы. Раиса Паскарь, Москва, Россия. 8 лет страдала заболеванием подкожной клещи лица, шеи и декольте. Принимая наши продукты, я получила здоровую кожу, лица, шеи и декольте. Рекомендую! Милана Хомич, Ангарск, пенсионер. Благодаря продуктам клеточного питания у меня намного уменьшились головные боли, намного снизилось давление, совершенно прошла бессонница 40-летней давности. Я ушла от гормонозаместительной терапии, у меня перестали болеть суставы, у меня прошла депрессия. Я очень рекомендую в каждую семью эти продукты. Галина Ким, Алматы, Казахстан, 45 лет. Благодаря нашим продуктам клеточного питания я помолодела, постройнела. У меня укрепились волосы, ногти, у меня разглаживаются морщины и идет естественный лифтинг лица. Всем рекомендую. Халида Уримбаева, Ташкент, Узбекистан. Употребляя наши продукты, я поправила свое здоровье. Минус 9 килограмм, головные боли, боли в почках прошли. А самый классный результат у моей внучки. У нее витилика проходит. Рекомендую. Матадуева Наталья, город Иркутск, Россия. Благодаря продуктам клеточного питания, мое женское здоровье в норме. Я постройнела на 10 килограмм. Моя 15-летняя грыжа позвоночника меня не беспокоит. Всем рекомендую. Ирина Баглаева, город Улан-Удэ. Благодаря продуктам клеточного питания, без изнурительных диет, построенела на 9 килограмм без косметических процедур. Подтянулся овал лица, разгладились морщины. В свои 48 лет выгляжу на 35. Чудо-продукт! Я Мусаева Рашида, Узбекистан, город Ташкент. Мне 56 лет. Я весила 114 килограмм. После приема нашей продукции я похудела на 16 килограмм. У меня был артроз коленного сустава, остеохондроз позвоночника. Я с трудом ходила. Но сейчас, в данный момент, я улучшила свое здоровье. Не то, что ходить, но уже могу и прыгать. Ура! Жакома Будаева, города Лануде, Россия. Благодаря продуктам нашей компании ушли 15 килограмм лишнего веса. До этого у меня сахар, сахарный диабет и уровень сахара крови поднимался до 18 и страдала целых 7 лет. И благодаря этим продуктам сахар теперь стал в норму. Тратила лекарственные средства до приема почти 8 тысяч рублей в месяц. А сейчас я забыла дорогу в аптеку. Наши продукты дают жизнь при жизни. Рекомендую всем. Долгарма Батмаева, город Улан-Удэ, Россия. Продукты клеточного питания «Elevate Accelerate» Я принимаю более 32 месяцев. Результаты получила отличные. Нет метеозависимости, нет чувствительности. давление пришло в норму. Нету головных болей, минус 9 килограмм лишнего веса ушли. Продукты рекомендую всем. Шабаев Юрий, военный пенсионер. Казань, Татарстан. Благодаря продукту распрощался с хроническим простатитом. Сейчас всегда готов. Благодаря продукту растопился жир, подстранил на 6 килограмм. В свои 65 подтягиваю 40 раз, энергии зашкаливает. Рекомендую всем. Яковлево Гуар, город Сочи. Благодаря нашим прекрасным продуктам у меня улучшилось зрение, нормализовалось давление. Ушли камни с почек. Рекомендую всем. Город Иркутск, Россия. Зверева Елена, 63 года. В детстве меня сильно беспокоили суставы, сильно отекали ноги. Когда я стала принимать наш продукт, у меня все прошло. Постранила на 10 килограмм, добавилась энергия, трудоспособность. Это классный продукт, всем рекомендую. Сергей Базаров, Санкт-Петербург, Россия. Благодаря нашей продукции. Нормализовался вес, нормализовался давление. Всем рекомендую. Марина Питаева. Город Набережной Челны, Россия. Я режиссер, и в процессе создания замысла, репетиции, рождения спектакля каждая ночь без сна и нет ни минуты покоя. Но благодаря Elevate Accelerate мысль всегда ясная, самочувствие прекрасное, высыпаюсь за 4 часа и быстрее сдаю премьерный спектакль. Рекомендую! Зинаида Братухина, город Чита, Забайкальский край Благодаря нашим уникальным продуктам меня не беспокоят две позвоночные грыжи Восстановились волосы, ногти, ЖКТ Моей маме сегодня 84 года и она живет восстановилась после инсульта Рекомендую всем Сурач Рахимов, Узбекистан, Наваи. Я спортсмен, занимаюсь борбой. Благодаря нашим продуктам у меня очень много энергии и выносливости Рекомендую спортсменам. Лобина Татьяна, Забайкальский край, город Шилка. Благодаря нашим продуктам ушло артериальное давление. Нормализовался вес минус 10 килограмм. Ушли отеки. Рекомендуем всем. Ольга Уланова, город Минусинск, Россия. Более 20 лет мучили прострелы, боли в шейном отделе. Начала употреблять продукт, прошли боли, прострелы. Нормализовалось давление. Восстановились гормоны щитовидной железы, улучшился сон, Постранила на 8 килограмм. Очень люблю наш продукт. Рекомендую. Галина Хорошеньких, Ставрополь, Россия. Благодаря нашей продукции за 7 месяцев прошли икроножные судороги. Нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. Память улучшилась на имена, фамилии людей. Энергии хоть отбавляй и сама не заметила, как я похудела. Минус 7 килограмм. Рекомендую всем. Шакирова Кадрия, 57 лет, город Ижевск. Врачи боялись меня оперировать из-за проблем по здоровью, но благодаря нашим продуктам я избежала операции на желстный пузырь. У меня исчезли камни, а также я посреднила на 8 килограмм и у меня потянулся совал лица. Всем рекомендую. Муратова Базаркуль, Кырзустан, город Талас. Благодаря продуктам Академия Успех Вместе, у моего внука восстанавливается организм, у него был ДЦП. А у меня прошел, нормализовался желудочно-кишечный тракт, энергия зашкаливает, рекомендую. Я Сулайманова Айнахан. мне 58 лет, пенсионер, мне сердечный и боль ушла, помолодела 15 килограмм минус. Айжан Керимбаева, город Бишкек, Кыргызстан. Благодаря нашим продуктам построенела на 6 килограммов. Прошли экзема, головные боли, суставные боли. Самое главное, я вышла из депрессии. Рекомендую. Айдарбекова Дилдыс, город Бишкек, Кыргызстан. Благодаря правильному питанию, которую продвигает Академия Успех вместе, у меня прошли все симптомы климакса. Прилив силы и энергии. В свои 50 я чувствую лучше, чем в свои 30 лет. Благодаря детскому продукту моя дочь 9 лет подтянула свои оценки в школе и она влюбилась в математику. Продукт супер! Россия, Москва! Любовь Степанченко, 70 лет. Благодаря уникальному продукту я постройнела на 10 килограмм. Давление нормализовалось. И важно, что для меня, что аллергия и астма ушли. Я радуюсь от того, что у меня сын получил очень хороший результат. Он был седой, и мгновенно, вот буквально за несколько месяцев, я вижу, у него все черные волосы стали, и усы, и все. Я просто радуюсь жизни, что есть такой продукт, который помогает делать людям идеальное здоровье. Благодарю. Дегтярева Елена, Казань, Россия. Более 15 лет страдала хроническим бронхитом и даже антибиотики не помогали. Благодаря нашему продукту я избавилась от баранхита, ушли боли в суставах, я хожу на каблучках, сбросила более 12 кг лишнего веса и чувствую себя на 20 лет моложе. Всем рекомендую. Венера Бакаева, Кыргызстан Бишкек. Благодаря нашему продукту у меня прошла головная боль, шейностехондроз, сейчас у меня все отлично, энергия появилась. Всем рекомендую. Галия Сергазина, Алматы, Казахстан, 55 лет. Благодаря продуктам, которые продвигает Академия «Успех вместе», у меня прошли боли в суставах, помолодела. Сегодня я продлеваю жизнь своей маме, которой 82 года. Моя подруга, которая не могла забеременеть 16 лет, забеременела и родила сына. Друзья, будьте здоровы с нашим продуктом. Марина Хуранова, город Нальчик, Россия. Благодаря нашим продуктам у меня прошла депрессия, которая мучила меня более двух лет. Прошли боли в спине и шейный хондроз. Также у моей мамы снизился сахар крови. И на сегодняшний день она не держит никакой диеты. Рекомендую всем. Ржена Мсараева, Россия, Бурятия. Благодаря нашим продуктам у меня прошел хронический запор, хронический геморрой, головные боли, которые беспокоили 8 лет. Постройнела на 13 килограмм. зрение улучшилось, опущение матки меня не беспокоит. У супруга моего прошел хронический простатит, у него спина не болит. Но самое большое счастье в нашем доме – это мои родители встали на ноги. У отца Паркинсона прошло, он у меня бегает, у мамочки астма с аллергией прошла без ингалятора дышит до меня мама паспорта сделали путешествует до меня родители всем рекомендую Карла Шашимова город Тарас Казахстан благодаря нашим продуктам нормализовался ЖКТ прошла головная боль Ушел в вес 4,5 килограмма, а самый главный результат у моего отца после инсульта, он не мог держать ложку, а сейчас он сам кушает. Всем рекомендую этот продукт, просто супер. Мадина Тхакужокова, Кабардино-Балкария, город Нальчик. После четырех тяжелых операций, после 20 лет приема медикаментозных препаратов я начала принимать наши продукты. И перестала ходить в аптеку, выздоровела, очень хорошо себя чувствую, энергии хоть отбавляй и рекомендую всем. И благодаря этому продукту я еще скинула 9 килограмм. Елена Гейкер, 53 года, город улан Россия. Благодаря нашим продуктам ушла депрессия, нормализовался сон. Железодефицитная аномия больше 20 лет В последние годы выше 70 гемоглобин не поднимался Сейчас 110 В январе этого года была сильная серьезная травма плеча Рука не поднималась, были сильные боли Сейчас рука спокойно поднимается, боли ушли Делаю зарядку, продукт супер, всем рекомендую Надежда Жанаева, Улан-Удэ Продукт принимаю. Энергии много. Постранила на минус 15 килограммов. Любовь Жамбалова, 60 лет. Ясногорск, Забайкальский край. В прошлом переживаю онкологию. Продукт принимаю в профилактических целях. Прошли головные и суставные боли. Нормализовалось давление и ЖКТ. Минус 5 килограмм. Профилактирую и оздоравливаюсь. У моей внучки после приема детского продукта прошла пищевая аллергия и простудные заболевания. Сейчас кушаем все, не болеем, ребенок счастлив и здоров. И я как бабушка рекомендую всем деткам. Нина Имеева, Иркутск, Россия. Благодаря нашим продуктам я получила шикарный результат по здоровью. Ушли головные, суставные боли. Боли в коленях, изжога прошла, тяжесть в теле, ногах. Семейная пара Жаргал, Валентина, Найдановы. Найдановы. Благодаря Академии Успех Вместе понял, что нужно заниматься профилактикой молодости. Благодаря продуктам увеличилась энергия. Благодаря нашим продуктам нормализовался ЖКТ. Прошли запоры, головные боли. Рекомендую. Ерлан Аргибаев, Казахстан, Усть-Каменогорск. После применения нашей продукции у меня в первую очередь потемнели черные волосы, перестали болеть суставы, перестала беспокоить печень. Кроме этого, энергия прет. Классно вообще, энергия зашкаливает. Рекомендую. Булат Таматаев, Казахстан, Астана. Благодаря нашему продукту потерял вот такой арбуз. Поменял костюм 64 размера на 58. -й. Скинул 25 килограмм. Рекомендую. Татьяна Сафонова, Якутск, 66 лет. Принимая продукт правильного клеточного питания, у меня укрепился иммунитет. Я в 50-ти градусный мороз не болею, не принимаю лекарств. У меня не секутся волосы, у меня не слоятся ногти, у меня не текут слезы на ветру, у меня прошла аритмия. Я похудела на 10 килограмм, у меня не болят ногти, колени, у меня... Самый большой результат – это то, что не нужно было делать операцию по-женски, онкологии. Моей мамочке 90 лет, у нее появилась энергия, у нее прошел геморрой, она стала лучше слышать. Моя, моя дочка 40 лет болела неизлечимым заболеванием псориаз, и только наш продукт помог ей быть здоровой. У нее повысился к жизни интерес, что у нее чистое тело. Всем рекомендую, помогите своим детям и родителям. Жанар Мусина, Казахстан, город Шар. Благодаря нашему продукту я построила на 10 килограмм. А также у меня появилась энергия, помолодела. У меня прошли суставные боли, прошел зоб. Всем рекомендую наш продукт. Елена Митинева, город Минусинск, Россия. Благодаря нашим продуктам я замечаю внешнее омоложение и коррекцию фигуры. В 42 года выгляжу лучше, чем в 35 лет. Я счастлива что старость останавливается. Благодаря этим продуктам мой младший сын, перенеся много операций, наркозов, не разговаривавший в лет. Но сегодня мой ребенок говорит предложениями, и диагноз ЗПРР умственно осталось в прошлом. Применяя наши продукты, вы вернете молодость и здоровье. Ирина Кучерова, Минусинск. Более 20 лет я боролась с угревой сыпью. После родов появилась пигментация, и я жутко комплексовала. И только благодаря правильному питанию LF и Acceler у меня улучшается состояние кожи, появляется природное омоложение, замечаю коррекцию овала лица. И в 33 года вновь становлюсь юной красоткой. Это лучший продукт для тех, кто хочет быть молод и красив. Градилова Ирина, город Кемерово. Принимаем продукт всей семьей. У меня ушла хроническая усталость, которой я страдала более 10 лет. Укрепились ногти, волосы. Забыла дорогу в аптеке. У мамы прошел цистит, у брата простатит. Рекомендую всем. Наталья Горохова, город Минусинск. Благодаря нашим продуктам Елев 8 и АКСЕЛЕР-8 восстановилась эндокринная система, улучшился гормональный фон. И между нами девочками восстановилась либидо. Полна энергии и эмоции. Вера Именеева, Иркутская область. Россия. Более 10 лет страдала высоким давлением. Благодаря продуктам клеточного питания давление в норме постройнело. Минус семь килограмм. Всем рекомендую! Татьяна Николаева. 64 года. Благодаря продукции помолодела. Минус 13 килограммов. Энергия зашкаливает. Рекомендую. Надежда Переводчикова, улан Россия. Благодаря нашим шикарным продуктам у меня нормализовалась деятельность ЖКТ. Ушел гастрит, изжога. Продукция супер. Всем рекомендую. Татьяна Раева, город Ангарск, Россия, 62 года, постройнела на 15 килограмм. прошла хроническая усталость, укрепились ногти, прошли кожные заболевания, Благодарю создателей продукта и команду «Успех вместе». Галья Кирей, город Тарас, Казахстан, 53 года. Я избавилась от страшной аллергии на солнце, которая мучила меня более 10 лет. Причем болезнь прогрессировала с каждым днем. Учитывая, что я живу в жарком регионе, это была страшнейшая проблема. Всем рекомендую. Гульбашин Курманбаева, город Нурсултан, Казахстан. Принимая капсулы клеточного питания, я избавилась от головных болей, нормализовалось давление. А самое главное, прошла у меня бронхиальная астма. Появилась энергия. Благодарю Академию ⁇ Успех вместе ⁇ за такие чудесные продукты. Нурзия Урманбаева, Алматы, Казахстан. 56 лет. А несколько лет меня беспокоила сезонная аллергия, которая доставляла мне серьезные проблемы. У меня была... У меня был плохой сон, хроническая усталость. Благодаря продуктам правильного клеточного питания я убрала эти проблемы. А у меня ушел лишний вес. Энергии теперь хватает на весь день. Раньше я пользовалась всегда дорогой косметикой. Но сейчас, получив сыворотку Regeavin 8 всего лишь за 2-3 применения моя кожа благодарна. И она стала нежной, бархатистой и сияющей. Я думаю, что эти продукты нужны каждой семье. Фируза Исраилова, Узбекистан, город Ташкент. Благодаря этим продуктам у меня нормализовался гормональный фон. Я скинула, наконец-то, 10 килограммов. Виктория Бренд, Пермский край, Россия. Наши продукты вернули меня к жизни. 10 лет страдала астмой, сидела на ингаляторах, не могла нормально спать и дышать. Ребята, сегодня дышу полной грудью. Ушел лишний вес, минус 10 килограмм, идет коррекция фигуры. Вернулось обоняние, которого не было более 15 лет. Продукт просто космос. Ери Галина, город Москва. В ноябре будет 63 года. Благодаря нашему продукту Elevate и Accelerate. Я ушла от операции на сосудах. У меня нормализовалось давление за 6 месяцев. Ушел бронхит хронический, который 20 лет меня мучил. Сегодня дышу, говорю легко и всем желаю этот продукт. Елена Анатольевна, город Иркутск, Россия. Благодаря нашим продуктам правильного питания убежал зловредный целлюлит. Ушли 12 кг лишнего веса получила омоложение по всему телу, а еще я мама и раньше несколько раз в год сидела на больничном сыном по the УРВИ. С августа прошлого года он не пропустил ни одного дня ни в садике, ни в школе, у него прошли проблемы с зубами, а еще у нас исчезла такая проблема, как чем накормить ребенка, потому что наш сын с удовольствием кушает и Elevate, и Great Kids. Всем рекомендую, будьте здоровы! Жаргалма Муханаева, город Улан-Удэ. Благодаря продуктам клеточного питания у меня прошли головные боли, артроз тазобедренных суставов больше не беспокоит и две межпозвонковые грыжи. Самое интересное, у меня восстановился цикл, а мне уже 51 год. Мы семейная пара Евгений и Татьяна Соколовские, село Кесь, Красноярский край, Россия. Благодаря нашим замечательным продуктам у меня ушел хронический простатит. Я избавился от 21 килограмма лишнего веса. Ушла хроническая усталость, я теперь не засыпаю за рулем. У меня ушла многолетняя аллергия с астмой, не мучают мигрени, ушла позвоночная грыжа. Постранила на 15 килограмм, подтянулся животик после двух кесаревых. Самое главное, что наши дети теперь не болеют благодаря Great Kids. Рекомендую наши волшебные продукты в каждую семью. Я Сосевич Галина Александровна, город Иркутск, Россия. Шесть лет тому назад я попала в аварию, и был сильно поврежден глаз. Глаз совершенно не видел. И в итоге микрохирургия глаза сказала, что видеть я никогда не буду. Но год назад мне попал продукт ЛФ-8. Я его не только пить начала, но и капать. В результате боковое зрение вижу, и в середине у меня пятно, которое уменьшается. Продукт уважаю, люблю, ценю, всем рекомендую. Меня зовут Светлана Дормидонтова, я из города Ангарска, Россия. Применяя наши волшебные продукты, я получила результаты. Нормализовался гормональный фон, ушли боли в коленях, ушел шум в голове, ушла в метеозависимость. Энергия просто шкалит. Я всем рекомендую наш продукт. Меледина Ольга, город Сыктывкар, Россия. Благодаря этим продуктам я получила отличные результаты. Ушли камни в почках. Миома в груди в два раза уменьшилась. Идет коррекция фигуры. Рекомендую. Зотова Татьяна Шелихов, Россия. Принимая продукты длительное время, улучшила свое состояние. В норме. Женские гормоны, гормоны щитовидной железы, появилась выносливость, трест и устойчивость. Великолепно приношу ночные смены. Рекомендую всем и благодарю создателей за этот прекрасный продукт. Секова Наталья, город Иркутск. Благодаря продукту ушла хроническая усталость, постройнела, похорошела, тело подтянулось. Рекомендую.